Продается или сдается в аренду 160 метров. Идеально под детский садик. Адрес Ясауленко, 10. У нас микрорайон Приморья. Здесь, вот здесь вот конечная автобуса 41. И помещение имеет свой отдельный вход. Тут мы планировали открыть второй частный детский сад. Маленькая страна. Кстати, первый успешно работает по адресу Пятигорская, 56, дробь 4 в жилом комплексе Гермес. И сегодня на День защиты детей нам исполнилось... 4 года. Если вы ищете, куда пристроить своих деток, то welcome, ссылка выскочит в правом верхнем углу. Единственное видео там старое, после этого открылась еще вторая группа, потом вот мы хотели здесь открыть на улице Исаулинка второй. Детский сад, ну, приоритеты немного поменялись. Почему именно здесь? Потому что здесь нет детских садов, а население достаточно большое. То есть тут Южное море, три больших высотных дома, Меркурий парк, жилой комплекс Идилия, с актер Гэлакси наверняка сюда выводили деток. Сан-Сити сдался. В общем, домов достаточно много, и включая еще старый фонд. Есть вот такой палисадник под навесом. Тут между домами детская площадка, мы ее тоже хотели обугородить. Вот так еще покажу, и пойдемте смотреть само помещение. Итак, захожу в помещение. Общая площадь 160 метров. Высоченные потолки. ремонту осталось не так много. В ближайшее время должны доделать. Ну, то есть там ламинат, потолки. То есть тут мы планировали сделать первую группу. На самом деле помещение можно использовать как угодно. Тем более то статус квартиры. Я вам рассказываю, что мы планировали здесь сделать. Это вторая группа. Так, давайте покажу еще. Далее. Кухня-столовая. Здесь типа кладовочки. Санузел детский. Тут раковины, писсуары, ну и все такое. Санузел взрослый. Далее два кабинета. Есть, здесь, например, кабинет заведующего, не знаю там, логопеда, кого угодно. В общем, есть два помещения под кабинет. Но вот здесь мы, по-моему, планировали солевую комнату. Там можно сделать окно. В общем, две группы. Кухня, столовая, два санузла, полисадник. Как-то так. Аренда от 100 тысяч в месяц. Почему от? Ну, потому что там есть маленький нюанс. Расскажу, если вам будет интересно. Если вы захотите купить, то это по 160 тысяч за метр. Получается 25 миллионов 600 тысяч. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Lock Street. До новых видео. Пока.